Снова здрасте, ребята. И сегодня я скачусь с этой горки. Э, мне кажется, эта горка обычная, либо сломает вселенную. Да и гребаная ВКонтакте. Хорошо, давайте скатимся. чё? Ой. Да гребаная выканула. Ну и ладно, что поделаешь? А, ничего не изменилось, ну ладно. Давайте еще прокатимся. О, боже. Теперь намного страшнее стало. Только не говорите, что мне надо еще раз надо скатиться. Я хочу, чтобы эта игра закон... закончилась наконец-то. Какие-то странные заборчики. Почему они такие большие? Ну и ладно, прокатимся. Давно Хор не, игра... не играл твою мать. Ну хотя бы у нас есть фонарик. Это меня не, не пугает. Не, пугает вот власти тут э, сильнее пугают э, из-за камеры а, может не, не стоит туда ну ладно это же игра про горку так что придется скатываться надеюсь в этой игре не будет никаких там монстров хотя это же хоррор все бывает -ка -тимся катимся катимся у и что как то как-то медленно. Слушайте, как-то неинтересно стало. Это вообще какой-то червячок, а не горка. Ну ладно. О, смотрите, записка. Чё за записка? Так, Эээ... я не особо знаю английский. Ну ладно, прокатимся дальше, не будем тормозить. Надеюсь, там ничего не изменится. О боже, какие-то звуки странные. Хорошо, идем дальше. Ой, еще темнее. Это кто? Кто это? Я не хочу туда. Привет. А ты кто? О боже! Ш что это такое? Что это за черви. Э, сюда иди! И куда мы. О боже! Еще становится страшнее, и мы. Попадаем Ребята, может не стоит того? Так, нажмите пробел, чтобы прыгать Окей, прыгаем А, зажимать надо О боже Ой, ребята, мне что-то становится Плохо Ну ладно Лучше рискнуть, что поделаем. Не знаю, <с> я не знаю, где я нахожусь сейчас. Это какая-то странная горка. А может это вообще не горка? Может там будет. О, нет, пожалуйста, не надо. Скримеры! Я закрою глаза! А! А, да? Надеюсь, что тут ничего не будет такого, блин, страшного! Скримеры! Ну, надеюсь, надеюсь! <с> Боже, червяк упал. Червяк Джим. За что его? Э, чё так... Ребята! Мы делаем большую ошибку. Так, нажмите Е, чтобы отцепить. Э, чё это такое? Э, это что за пакет? Мусорный пакет. Так, ну мы убираем цепи. Я не знаю зачем и какой сюжет придуман. Я, я не смотрю, я не смотрю, ребята. Я не смотрю. А, Наконец-то! Идем быстрее! Там полюбасу кто-то за мной идет. Но я не хочу оглядываться назад, так что я очень боюсь хорроров. Просто быстро уходим отсюда, ребята. Я совершил глупую ошибку. Прокатиться с горки. Я думал, эта горка вообще ничего не изменит. Черт! Я тут не один, ребята! Надеюсь, он меня не догонит. Надеюсь, что скримеров не будет там впереди, потому что Ну, это вообще стрёмно в это играть. Я впервые в эту игру играю. Я посмотрел, что это, что это за игра в Ютубе. Может, это детская игра? Да, нет, нифига, это не детская игра. Это какой-то уже спидран получается. А, боже, давай! Прыгай быстрее! Чё такой долгий? Ну прыгай! Наконец-то! Спускаемся! Боже, такая графика, блин, похожая из ПС-1. Мы его разозлили. Не знаю, чем. Может мы а отпустили вот этот вот мусорный пакет. Я не хочу оборачиваться, потому что я так сильно обосрусь. Но там кто-то ходит. Так, ладно. А оборачиваться я не буду. Я уже много раз повторяю. Ну ладно. Ой-ой-ой. Куда мы? Куда? Мы уже в полной заднице. А! Все, Быстрее сюда! Ребята, мы вышли! Эм... А куда делась горка? Ой. Что это? См... Так быстро? Я даже монстра не увидел. Хотя надо оборачиваться, но... А, и игра закрылась, ну ладно.